И всем привет, друзья! С вами снова я, Зизу, и в этом видео мы будем продолжать наше вышивание пройти за 5K. Это третья серия этого крутейшего вышивания. Давайте начинать. Обязательно перед началом видеоролика ставьте как можно больше лайков, чтобы не пропускать.. чтобы не пропускать новые видео. Ставьте для этого колокольчик. Ну, как хотите. Как хотите. Ну, если вам понравилось видео, то, конечно, обязательно ставить лайк. Приятного вам просмотра. Мы начинаем выживать, точнее не начинаем, ну начинаем как бы третью серию выживания. Когда сейчас мир загрузится, я вам сейчас и расскажу, что я сделал за кадром. Я добыл. Ух ты! Я только зашел в мир, уже можно спать. Uh, ну 300 штака булышника бы, и что я хочу сделать я хочу тут сделать такое продолжение как бы этой башни чтобы тут что-то еще сделать ну как бы попытаться сделать obsidian obsidian а портал вот я там где-то начал копаться я начал новую крутую шапку ну, я не думаю, то, что мне она сильно понадобится. Поэтому в этом видео мне нужно не затягивать, сделать алмазную перку, добывать обсиден. Ну, и пытаться его поставить сюда. Это мне очень нужно будет. Да, и поэтому, если это третья серия, то я должен как-то не медлить. Потому что мне еще осталось только две серии. Ну, если не считать эту. Поэтому... Уже моба исполнится, лучше все-таки здесь открывать. Хоть я понимаю, что я защитил, но все равно. Отлично, точка появления задана. У нас тут много мобов горит. Оу, ой ой, ой, ой ой тут паук. Эх, паук-паук. Ну что, нам нужно, нам не нужно тянуть, поэтому давайте сразу же пойдем к тому порталу. Не только нам нужно скрафтить пиркуль. Но перед этим нам нужно сделать тут вот такое вот андозитовое поле, чтобы у нас было место для паталоват. Это как бы наша небольшая такая база, уютная, прямо наверху деревьев. Я надеюсь, что, что вам это выживание понравится. Ну, я как бы и вижу то, что оно вам нравится. Ну, больше просмотров, больше лайков получается на, на этих видео про за ну, потому что это так прикольно. Я думаю, дожди за 5 серий. Всего лишь 5 серий выживания. Никаких там 34 серий. Добываем лазурит. Потом 35 серия. Нашли черное овцу и так далее. Вот я не помню, какие должны быть эти вот размеры у портала. Но я вполне считаю, то, что этого нам хватит. Ну, и тут, наверное, надо бы еще... Сделать вот такую стенку на всякий случай. Мало ли, мало ли. И лучше на Shift встать, потому что я не знаю. Я, я так строюсь без него. Ну, и, и вообще хожу на таких поверхностях очень реально по-допуске. Гриша будет рад, если вы поставите лайк на его видео, но бегучи строить, потому что ему не понравилось то, что я полностью перестроил его дом. Но, ну, что поделать. так, ну значит мы будем ставить блоки. Э, наверное вот тут вот будет по блоку. вроде бы из трех блоков состоит, если нет, это будет плей. ну ладно, давайте мы так. Значит, бесконечный источник воды. Давайте сделаем бесконечный источник воды. Только тут. Ну, давайте положим все ненужные вещи. Огненный шар у меня откуда-то появился. Не знаю, куда его вообще поставить. Так, ребята, нам нужен новый сундук. Нам нужен еще один сундук, потому что некуда ненужные вещи складывать. Ну вот а хотя бы такой сундук нам а, также желательно побольше еды если тут вообще какая-то еда тут нет я ну ладно давайте мы переплавим и он но на что уголь значит берем а угля у нас тут нет ну значит берем это неудобство, я сейчас вернусь. Так, все, я все сделал. Ну, что у нас есть много? У нас много есть вот этих вот штучек, которых говядина. У нас не Давайте мы пожарим. пожарим. Нам нужна еда. Нам нужна еда для дальнейшего путешествий. Ну и давайте поставим ну, сундучок. Вот, например, сюда. И сюда положим. Ну, верстак, пускай у нас будет. Пускай. А в принципе там было несколько. Ну ладно, я не хочу тянуть, я не хочу долго тянуть, я не хочу долго делать это видео. Ну но... а зачем? Ну, давайте так аккуратненько спустимся был ведро воды, я бы сделал крутой MLD, так, ну только где нам добыть воду? Ага, нам значит сейчас нужно будет очень долго-долго ходить, Эх, на перемотку Ребята, вот у нас бесконечный источник воды готов. Я вообще изначально планировал сделать это все там, но не получилось. Я как раз хотел там сделать такую, типа, лабораторию, в которой я буду ну, что-нибудь создавать. Так, э, давайте проверим. Отлично, это так и работает. Но только вот у нас проблемы очень большие с лавой. нас тут нет лавы. А там у нас тоже вроде бы нет, я сейчас проверю. У нас тут есть лава, но ну, так, очень мало. Ну, давайте пока что разберемся с обсидином, который у нас есть. Вот там вот башня, на которой я пометил нашу шахту, но она наверное, нам пока что не понадобится. Поэтому давайте мы заберемся вот сюда. О -о -о. Уже. Ну, да. ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Короче, мне это я только на компьютере буду пробовать, потому что на на планшете либо же на телефоне вот эти все МЛГ они просто как бы так для, да. вообще... они вообще, наверное, не используются. Вообще на телефонной версии тут трюк дрима э, деревянной лодки в лаве, это, наверное, просто какая-то магия. <с> Если это получится сделать на телефоне. Так, у нас тут вот есть верстак. Так, значит, сейчас самый главный момент, самый главный момент, самый главный момент. Самый главный, самый главный, самый главный момент. Начал уже петь последнее. Если, так, алмазная мотая, я ничего не нажал на нее. Это было бы у нас только смешно. Давайте мы пройдем к... Так, у нас очень мало еды. Нам нужно взять еду. Так, ай-яй-яй-яй. Так, я взял немного еды. аж пополняет. Это очень круто. Это очень хороший результат. Так, э, там вроде бы было минус 329. Нам нужно на минус 329. Да, вроде бы в ту сторону как раз. Если там не океан, а там у нас океан. Боже мой. А уже уже ночь. Ой, боже мой. Как же мне надоедает эта ночь. Ой, боже мой. А, ну я, в принципе, тут Голема уже уничтожал, ну, поэтому нормально. Да, да, да. Я опять люблю жителя, но зато я смогу поспать и тут, тут вроде бы уже нет проблема. А если есть, то это, конечно. Удался, молодец. Ну значит нам нужно идти вот куда-то в районы Акации, что ли. Мне главное эту алмазную кирку не продуть, иначе это будет очень и очень и очень и очень сильно жестко. Ну нам, нам вроде бы куда-то сюда, да, нам ощущение что куда зад увеличивается а, нет там океан почему тут так много океан точнее всего лишь один он почему-то о вот значит сейчас я это не буду записывать чтобы время э, видео не тратить я это просто как бы поломаю не съемки так я еще не добыл, я еще не добыл обсидиан, и я просто еще проверяю, почему э, я так боюсь, потому что внизу меня единственная, э, я еще проверяю, нет ли лавы под обсидианом, чтобы он как бы не сгорел, если он вообще сгорает, ну так я буду иногда тоже, вот как сейчас, делать моменты на видео, когда я перерываю. Ну, как бы я поломаю, его ломаю, а, ну и иногда я буду вам показывать, что я уже успел добыть, сколько количество, какое количество обсидиона. Ну, по мере прогресса буду восстанавливать В принципе, обсидиона э, не так уж много и оказалось, чтобы по мере прогресса что-то вам показывать. Так, у нас есть кремни, у нас есть железные слитки это все очень хорошо я смогу сделать огненный я не знаю сколько эта серия будет длиться поэтому пока я иду в деревню я беру запись, чтобы ну, не было всего видео так я, сейчас я буду забывать обсидиан там мой уже церковник зашел в, в это построение и я если честно думаю то что обсидиан намного дольше ломается ну, прям намного дольше. То есть это не просто вот как ломать деревянное киркой понимаете, железную роду. Но, наверное, это даже и дольше. Я думал, что так будет. Так, оказывается, все очень просто. Ну что, у нас есть 13 был э Я сразу же скрафчу. Так, это наше, да, наше. Я сразу же скрафчу сейчас огнево, когда забрукись наверх. Так. А мне... И не нужно красить в когниво. Ну, ну что. Эх, какой это момент. Давайте берем лондозит. Ставим его сюда по углам. Э, нет, нужно такой так, ну что, давайте. Давайте, давайте. 13 7, я не знаю, хватит ли, нет. Нам да, нужно найти да, новое что-то. ребята да, да, да. ну что что нам вообще нужно Ваду? нам нужно получить эти. нам нужно поторговаться с пиглинами ну, нам нужны еще Око края края не знаю каких ну, нам нужны эфриты нам желательно еще этих вот скрафтить Крапки побольше брони. И я, наверное, уже пойду в ад в следующем видео. То есть будет целое видео посвященное аду. Ну, давайте соберем железо, которое у нас тут есть. У нас его аж 13 штук. Нам ну, хватит. На штаны и на. Да, кстати, нам надо бы золото. Надо бы золото, чтобы на нас убили... Нет, не, не агрелись. И отлично. Ну и давайте это соберем. Ну и положим обратно железо в сундук. Ну, также сюда положим всякое ненужное. Ну спасибо всем за просмотр. Если вы досмотрели до этого момента, я думаю, то что вам понравилось это видео. А если понравилось, то обязательно ставьте лайк. На с вами был Тизу. Всем удачи и всем пока!